Друзья, всем привет! Сегодня снова в эфире канал Easy Trading с аналитикой рынков. Ну и, собственно, ваш постоянный ведущий, Астров Григорий. А давайте с вами посмотрим на то, что происходит на наших рынках. И, собственно, у меня есть новость, кстати, для вас, друзья. Ну, она буксируется очень в интернете. Она о том, что правительство хочет передать... Часть денежных накоплений в руки простых а, граждан. Это необходимо для того, чтобы они самостоятельно учились инвестировать в фондовый рынок, в том числе, а, возможно, какие-то другие вещи. Поэтому, друзья, надо учиться, учиться и еще раз учиться, но в данном случае не коммунизму. Так, Давайте посмотрим, что у нас происходит с фондовым рынком. Значит, на той неделе, на прошедшей уже неделе, да, я тут схлестнулся с индексом S&P 500 в надежде, что вот эта волна B, а эта волна будет продолжение волны C. Вот это Б, а это C. Но рынок не оправдал моих ожиданий. Я немножко подослил свой капитал. Ну, ничего. Все это приходящие и проходящие, а, а действовать надо по торговому плану. Значит, а, что сейчас как картина разворачивается? Да, вот этот вот вылет, он может быть так растрактован. Вот так вот. А, это Б, а это С. Тоже некое окончание, но в первой теперь волне нисходящего движения. Пока мы не перебили вот этот вот максимум, мы думаем вот так вот. Но это тоже не факт, потому что есть альтернативное развитие. И если мы с вами заглянем на этот индекс на месяцы, то мы видим параллельный рынок. А это означает, что движущая сила вверх очень сильная. Движущая сила сильная. Масло масляное, да? Надо, кстати, завести таймер. Движущая сила большая, и поэтому движение будет возможно продолжаться. Поэтому что здесь делать? Надо, наверное, торговать внутри дня. Также я посоветовал со своим тренером, а он до этого посоветовался с Джастин ну, Вильямс, тренером, преподавателем, которого я учился в групповых занятиях. вот надо торговать внутри дня я тоже предполагаю что надо торговать внутри дня но пока в индексе я не торгую потому что у меня с ним личные счеты а это вредно для торговли вот теперь ртс смотрим <coughs> на фьючерсах индекс ртс индекс ртс индекс ртс сегодня попытается. Или пытается ползти вслед за а, нефтью вниз. Посмотрим, что из этого получится. Пока а, волны, э, не волны, а линии аллигатора направлены исключительно вверх на месячном графике. Сейчас мы перейдем на неделю. Здесь вот у нас был сигнал продаж хороший. Но, как мы видим, сигнал продаж тут. Не всегда подтверждаются. Хотя сам по себе индекс пришел в целевую зону предыдущего коррекционного движения. Да? И вполне возможно, что вот это вот снижение будет продолжаться. Пока же мы за этим делом наблюдаем, смотрим, как оно будет развиваться. В крайней мере, я вот этот вот бар использую, стою в нем. И жду молча, что будет дальше. Смотрим с вами S&P мы посмотрели. Микс, да? Я его каждый раз как-то неправильно ищу. Микс М и и так в бане микс МХИ. Поехали дальше. Ртс. О, из Ртс, а Сбербанк. Сбербанк Фьючерс. Смотрим. Что у нас происходит на фьючерсе? Сбербанк. На недельном графике мы видим, что линия аллигатора вроде как пытаются выстроиться горизонтально. Вполне возможно, что вот это вот все будет означать некий боковичок. С Хотя вполне возможно и снижение вниз. Сейчас мы этого не знаем. Что нам делать внутри дня? Да, Нам надо просто смотреть на сигналы на продажи. И идти вместе с рынком. Да? Потому что ну, это мое мнение. <coughs> Вы уже смотрите самостоятельно. Для меня вот это вот все было волной. А, Б, С... Это была волна Б в волне А. Это вот развивающееся <coughs> коррекционное движение относительно A, волны А. То есть в Б, да, которая по идее должно потом еще скорректироваться в С. <coughs> Где-то на истории вы можете посмотреть. А наверняка найдете подобные факты. Дальше смотрим. Газпром. «Газпром» я могу закрытыми глазами сказать, потому что я его наблюдаю. «Газпром» у нас стоит на месте, о чем мы с вами говорили, по-моему, еще месяц назад. То есть «Газпром» замер. Почему он замер? Да потому что он находится в коррекционном движении. И В этом коррекционном движении и покупатели, и продавцы пытаются одни продать, другие купить. Это вот есть пример живого рынка, да? и здесь как бы рисуется для того, кто занимается фигурами на фондовом рынке, некий флаг или как его вымпел называют. Да? Пробитие этой фигуры свидетельствует о том, что мы пойдем в какую-то сторону. В любом случае, по идее, направление по «Газпрому» пока вверх. Я так думаю, это только мое мнение. Пробитие рано или поздно будет, и надо искать сигналы на покупку. Но думаю я, что за пределами вот этой вот плотности, потому что непонятно в какую сторону продавцы или покупатели решат развернуть рынок. Дальше что мы с вами смотрим. Дальше мы с вами смотрим ВТБ. ВТБ, кстати, меня порадовал. Я в него вошел как акциями, так и фьючерсами. Фьючерс я сегодня прикрыл, потому что появилась вот стоямба, появилась вот эта вот штука. Ну и нефть, собственно, и индекс РТС. Что-то сегодня как-то стали заваливаться. Поэтому у меня было административное решение. Я прикрылся. А так Заходил я вот с этого бара. Стоп. Нет, не с этого бара. Ну, впрочем, ладно. А, Какую-то вот эту вот штуку я взял. Так что все, в принципе, для меня в порядке. Не вот эту, а вот эту вот штуку, да? Я взял вот такой у меня был, а, значит, риск. И вот такой вот у меня сейчас посмотрим а, тут трудно ладно можно так определить 43 40, тихо 300 так 400 на одном лоте прибыль и 120 там 150 Потеря была бы. Вот. Но в акциях я остался. Не знаю, друзья. Я вам ничего не советую. Это чисто мое мнение. В акциях уже набежало довольно много. Что меня довольно сильно радует. Магнит. Нифига. Лукойл. Давайте посмотрим. Магнит, кстати, обещает там пучу денег выделить. Я уж не знаю, больше это прежнего или меньше но по крайней мере все очень позитивненько вот лукойлу я тут в середине недели кидал фотки в инстаграм о том что непонятно куда движется лукойл может быть это какая-то очередная картинка по коррекцион, коррекционному движению но на мой, на мой взгляд, опять же, вот это вот была только волна А, и это вот волна Б и будет еще волна С. Это мой взгляд, как оно будет двигаться. Сейчас же, пока он на лукойл двигается вверх, я ожидаю, что какие-то точки продаж должны бы появиться вот в этой вот области. На этом по лукойлу все. Пока, естественно, мы на дневном графике движемся вверх, надо искать точки на покупку если вы торгуете внутри дня, если же вы торгуете среднесрочно, вот здесь вот в этом коридоре надо искать точки на продажу. Хотя вот уже можно, может быть оно и есть. Вот как закроется этот бар, если он перешивет восходящее движение, это уже можно считать на двух днях дивергентным баром. И тогда, может быть, можно его брать в работу. Хотя... Э Линии, ну не линии, уровней, да не уровней, а накопления предыдущего а, коррекционного движения мы не достигли. На рынке, друзья мои, нет уровней, есть только предыдущие накопления коррекционных движений. Да, потому что линия, которая проведена несколько лет назад, через какой-то уровень, практически ничего не значит. Потому что реальные ордера находятся вот на этих вот узловых точках накоплений. Поэтому здесь мы ориентируемся и сейчас мы ориентируемся. Они, они на истории. Сбербанк. Что-то мне показалось, мы посмотрели. да? Что у нас еще хорошо торгуется? Сургут нефтегаз. А, кстати, на этой неделе очень много выходило новостей про Сургут нефтегаз. Он там что-то прыгал куда-то. Я в Сургуте засел, сижу, не вылазю. Сургут. Жду, когда от него будет какой-то позитивчик. Ну, кстати, по инсайдерской информации, опять же, из желтых источников. Значит, Владимир Владимирович, э, обладает. Я сейчас шепотом будут говорить. Владимир Владимирович обладает неким пакетом акций Сургута нефтегаза, И он ими управляет через своего друга музыканта. Подозреваю, что Сургуту будет хорошо. Вот. Так вот. Ну, это желтая пресса. Хотите, верьте, хотите, нет. А на дне, на дне, давайте месяц с вами посмотрим. У сургута вообще сложная история. Какой-то жесткий боковик. Практически, практически трудно разглядеть направление движения. Но вот если вот эта вот штука была первой волной в восходящем движении, то это отлично. И тогда мы идем вверх со страшной силой. Но... Тут главное, что вот в этом вот движении вот таких хвостов не было, как сейчас вот этот вот хвост. Что он означает? Это означает хвост либо здесь закупка огромная прошла, либо здесь стоп чей-то огромный сработал. Огромный просто крупный капитал, либо закупился, либо стоп сработал. Его стоп сработал каким образом? Он значит цепил продавцов получается если он цепанул продавцов значит все вот эти все обиженные продавцы сейчас начнут давить вниз вот вам торговый хаос если же здесь произошла закупка большого объема в этого инструмента значит он поползет вверх значит может быть там какие-то новости развиваются может там сургут будет платить 90 процентов своей прибыли на дивиденды чтобы вырасти ну и Владимиру Владимировичу горить. Так. Сургут, нефтегаз. Нефть. Ну, бог с ними, это все ерунда. Если хотите, пишите. Я посмотрю любой график. Мы с вами его проанализируем более тщательно. Сейчас у нас просто лимит по времени уже подходит к концу.